Всем привет! Сегодня вышла новая версия приложения для владельцев айфонов. Это версия 1.6.3. Как мы видим, там добавили еще один э, квадрокоптер модель F22S. Это, видимо, та самая новинка, которая выйдет уже в этом году. Нужна примерно где-то в августе-сентябре, пока продавцы молчат. Меню настроек осталось практически без изменений. То есть, параметры полета также 3000 метров вдаль, 120 высота. История полетов ничего не поменялась. В камере режиме тоже ничего не поменялось, ничего не доступно. В режиме настройки подвеса также изменений нету. Ну вот основные изменения как раз в пятом таком меню, где там троеточие да, стоит. Там появилась теперь... Добавление сетки на экран, на экран смартфона, э, в трех видах. То есть, э, крест-накрест э, как мы видим э, в виде сетки, да, там на 9 ячеек разделяет, и в виде прицела. Эти режимы можно выбирать как по отдельности, так можно их выбирать даже. Все вместе три сразу выбрать. Или там два. То есть можно, например, выбрать да, сеткой, да, которую на 9 квадратиков разделяет экран. И крест-накрест. Что вполне довольно удобно. И в многих случаях э, необходимая вещь. Такую опцию, я уверен, многие уже давно ждали. На квадрокоптере F1S 4K Pro. Вот разработчик наконец-то ее добавил. На главном меню появилась новая кнопка. На, месте, на ее месте раньше был просто выбор фото-видео, теперь можно выбрать, кроме фото и видео, еще режим Time-lapse. Это очень интересный режим, наконец-то он тоже появился на нашем квадрокоптере, ну в приложении. И четвертый режим, это панорамная съемка. Тоже очень классный режим, наконец-то разработчики начали развиваться в этом плане и добавлять новые режимы. А в дополнительном меню, кроме основных 10 э, таких мини-режимов, да, э, там, следуй за мной, там, полет по точкам, добавилось еще, 11 теперь режим, э, он изображен как переворот смартфона, да, как будто экрана, ну, по факту, если его нажать, он просто сжимает, э, ну, уменьшает э, разрешение картинки, делая основную картинку поменьше, либо практически квадратную. Если честно, я пока не понял, для чего это и кому это нужно. Но, возможно, это действительно кому-то пригодится. Поэтому, как говорится, спасибо, что добавили. Но особого преимущества я пока не вижу у этого режима. Ну да ладно. Давайте выберем режим таймлапс. Единственное, сразу скажу, эти файлы на карту памяти не сохраняются дроном. Эти файлы сохраняются только на память смартфона. При этом, очень странно, в галерее своего iPhone я эти файлы не вижу. Они отображаются только в галерее приложения. Оттуда уже можно отдельно их сохранить на телефон. Либо, может быть, у меня просто в iPhone какой-то там защита стоит. Да? Либо передать их там, в облако да, или по почте, или там куда-то в Telegram, в и так далее. Сразу загрузить. Но напрямую у меня в галерее самого смартфона это не сохраняется. И следующий режим, который очень интересно появился, это четвертый панорамная съемка. Я поначалу, если честно, вообще не разобрался, как им пользоваться. То есть, куда что нужно нажимать. Я уже разобрался, если честно, потом, когда пришел домой. И также открыл историю полетов, мою историю полетов в галерею приложения. Потому что в память смартфона тоже он... Не сохранился, ну, точнее в галерее самого айфона не отображался данный файл, я его нашел, эти фотки панорамные, только в галерее приложения, ну я их скопировал, переместил в облако свое, потом на компьютер сбросил, и как мы видим в принципе приложение показывает довольно хорошее качество съемки, на фотографии практически не видны места склейки, ну, можно сказать, что режим действительно рабочий, и я уверен, он теперь очень многим понравится. Самое главное, не дергать дрон в этот момент, использовать э, лучше всего, естественно, режим камера, камера-мод, ну и чтобы не было сильного ветра. Иначе у вас не очень качественно выйдет э, склейка кадров, и там просто картинка поплывет. Ну и в заключение хотел добавить еще пару слов о добавлении приложение под управлением ios наконец-то новой версии будущего дрона это модель f22s как это видно на скриншоте она уже добавлена в приложение его можно выбрать и при выборе данной модели дрона во-первых мы сразу видим что добавлено уже 18 ä, дополнительных ä, возможностей при управлении квадрокоптером, вместо стандартных 10, которые доступны для F11S. Ну, конечно, есть еще скрытая 11 опция, точка интереса. Но в данный момент ее уже добавили. А, также добавили еще других 7 режимов. Я их выделил красным, вы сейчас на экране это видите. И еще одна особенность, возможно, будущего квадрокоптера F22S, это то, что разработчик уже официально отредактировал дальность полета с 3000 метров до 4000 метров. Что нам это говорит? Возможно, конечно же, разработчик усилит, наконец-то, аккумулятор. Как мы этого все хотим. С 2500 до, ну, хотя бы минимум, 3200 надо. Там миллиампер или микроамперы. в общем, вечно я с этим путаюсь. Поправьте меня в комментариях, как обычно. Надеемся, что это будет именно так. Если нет, ну значит просто разработчик посмотрел наши видео и наши рекорды, что мы уже на 4,5 тысячи метров летаем. Он решил сам это добавить. Если батарейку не изменит, ну окей, мы все равно отредактируем наше значение до 5000 метров тогда. В принципе, больше изменений нету. Ну и в принципе, если честно, на этом все. Всем на этом спасибо. Не забывайте поставить лайк под данным видео. Пишите в комментариях, а какие вы еще хотели бы видеть новые режимы, либо новые возможности в данном приложении, чтобы их разработчики добавили в ближайшее время. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал и на наше сообщество ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока!